Как мы видим, деньги с нового сайта мне поступили. Плюс 17 127 рублей. Выплата с проекта CryptoTrade. Друзья, проект платит. Если вы хотите знать, как зарабатывать в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Майами. Это канал «Как заработать в интернете». Сегодня у нас, как всегда, пойдет речь про заработок в интернете. Если ты искал, как заработать в интернете, то сегодня я покажу тебе офигительный способ заработка в интернете в 2022 году. По данной схеме заработка можно иметь пассивный доход на 10 тысяч рублей в день. Сегодня у нас на обзоре новый инвестиционный проект под названием CryptoTrade.Finance. Проект совершенно новый, он запустился вчера. Вчера в данный проект я инвестировала 10 тысяч рублей. По моему вкладу начислена прибыль, которую я сейчас буду выводить. Также в этом видео я буду открывать новый вклад. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Из этих 20 тысяч рублей я заработаю 100 тысяч рублей за 24 часа. Хочешь узнать, как заработать в интернете 100 тысяч рублей за 24 часа? Если вам интересен стабильный заработок в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Друзья, вот так выглядит сайт CryptoTrade. Статистика компании: участников на данный момент 172 человека, проинвестировано более 140 тысяч рублей, выплачено более 22 тысяч. Друзья, также в проекте есть калькулятор прибыли. Здесь мы можем рассчитать свой доход. Зарабатывать с вложением мы будем на восьми тарифных планах. Первый тарифный план процентов за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Второй тарифный план 130% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Третий тарифный план 150% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Четвертый тарифный план 200% за 24 часа, начисление прибыли каждый час. Пятый тарифный план 250% за 24 часа, начисление прибыли каждый час. Шестой тарифный план 300% за 24 часа, начисление прибыли каждую минуту. Седьмой тарифный план 400% за 24 часа, начисление прибыли каждую минуту. Восьмой тарифный план 500% за 24 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Друзья, сегодня я буду усиливать свои вложения. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Заходить я буду на восьмой тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Прибыль через 24 часа у меня составит 100 тысяч рублей. То есть за 24 часа я заработаю и выведу 100 тысяч рублей. Почему мы выбираем именно эту компанию? Быстрый доход, сильная защита, легальность, команда профессионалов. Друзья, также в этом проекте мы можем зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа разделена на 5 рангов по 3 уровня в глубину. Первый ранг – 15%, 1% и 1%. Оборот от 0 до 20 тысяч рублей. Второй ранг – 17%, 2% и 1% оборот от 20 тысяч рублей и более. Третий ранг 19%, 2% и 2% оборот партнеров от 30 тысяч рублей. Четвертый ранг 21%, 3% и 2% оборот партнеров от 50 тысяч рублей. Пятый ранг 23%, 3% и 3% оборот от 70 тысяч рублей. Друзья, также вы можете скачивать мои видео, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ рифоводов. Также есть канал Telegram, чат Telegram и Telegram админа. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы, также вы можете оставить здесь свой отзыв. Друзья, также в этом проекте присутствуют три направления бонуса – YouTube, ВКонтакте и Telegram. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим в этот проект я проинвестировала 10 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет 5600 рублей. Друзья, заработала я в этом проекте 2333 рубля. На балансе у меня 17 17433 рубля. Давайте я перейду в свои депозиты. Друзья, как мы видим, в этот проект я проинвестировала 10 тысяч рублей. По нему мне начислена прибыль. Ну а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособности. Друзья, и депозит мой еще активный, мне до сих пор по нему начисляется еще прибыль. Доступная сумма на ПР у меня 17 342 рубля. Сейчас давайте я сделаю выплату. Платежную систему я выбираю. ПР. Сумма для выплаты 17 триста рублей. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит. Ну вот, друзья, деньги с баланса у меня списались. Выплата успешно подтверждена. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 17 127 рублей. Выплата с проекта CryptoTrade. Друзья, проект платит. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление. Инвестировать я буду 20 000 рублей. Захожу я на 8 тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Платежную систему я выбираю Payr. Инвестирую я 20 000 рублей. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек и мы с вами продолжим. Друзья, ну как мы видим, всего инвестировано у меня 30 тысяч рублей. Давайте я перейду в свои депозиты.